а Заодно машину модернизировали. Улучшенный вариант получил приставку NEO и выйдет на рынок в марте. Причем первые полгода старые и новые варианты будут собирать параллельно. Главной приметой NEO будет обновленный двигатель R6. Его объем увеличит с 12 до 13 литров. Фирма LippHer, в партнерстве с которой разработан мотор, раньше противилась этому, но теперь КАМАЗ принимает решение самостоятельно.